Всем привет! Как вчера я обещал, мы сегодня едим в Кенду, Я это. Андрей раз. Андрей два. И водил его, его, его, его на чужой йоу. тачке Костяра. Йоу, йоу Обещал нас привезти клво. Будет клёво. Да. Это мы на Т-образном перекрестке. Это Онега. Сегодня мы на таком Дастере. Дизель. Э, машина, зверь, слушай. Это дорога на воду. Трактор едет в дом. Вот замёрзли Так, и здесь он сколько ехать? все уже он сейчас, за поворот. Вон, видишь лес? Вдоль него проедем и все. О, чудес. О, вон где повадки-то вы не доехали. Посмотри. О! вон Поехали туда? Весь город там стоит Они уже просто на открытом месте, правильно? Ну вот, мы установили палатку, прострелили по паре дверчик, луночек, немножко устроились. Сейчас будем пытаться кого-то вывести. Будем сейчас, да, что-то наживлять, как обычно, пытаться. Дрюха уже полки, он отыскал. Я вон одну корешену. Больше ничего. Да граната у него не да. той системы. E de de a CIDADE NO BRASIL Вот сейчас где-то того часа, да, уже да, уже по всей вот не настолько андрики На Нуха прячет у него уже там море, море Вон, заговорённый, это у него 5 лет. О, ты, ой, ой, ой, ой, ой, ты ой, лучший, Андрюха. Криминал. Да, заснято. Подожди, подожди, мы ее сейчас поцелуем. Вот она, она домой рвётся, рвётся. А ты домой, веди папу, маму. Ну ладно, вот видите, так вот чай, час по чайной ложке. Приходится практически пить чай Да здесь русло вот так вот идет Нас опять испортили Мы опять приехали на природу отдыхать Здоровенький, ну американские шпионы. Вы не рыбы спотели? Нет, рыбы не нету, вы держитесь. Да. Не, не, вы не Солдатская спотели. каша. Где топор? Да. топор? Топор, топор. уже съели. Топор обголодали весь. Да, да, топор уже съели. Потеешь, да? Ну что, не, не клюет? Нет. Один раз вот, дернулся, сейчас вон. Где клюет? Где клюет? Он тебе Он тебе скажет, вон ходит, видишь, люди? Видишь, ходят люди. Очередное включение, продолжается наше приключение. Наше мучение? Да, да, немножко половилось, да. Андрюха Суев как прятал, так и встречал. Да, нету да. ничего. Нету быть ничего. Ничего нету. Мертвая река. Да, я это нынче не Скромная. Да, да. Что это? Нифига, смотришь... сковородку. Да, у него сковорода большая. Ну, блин, там семья-то офигенная Москва-Рода стоит на двух горелках сразу, а то и на трех. Ну, что это? Ну, что это. А где второй? Да, Вон там все бегают. А что куда это самый Газовый бомба здесь не станет? Здравствуйте. Рассказывайте, что вас интересует. Но, ну, но, ну, но, ну, но, ну, но ну. задавайте наводящие вопросы. Голос за кадром. <с Classic> да, вот были на, на водоеме, удели рыбу, рыбы поудили, удовольствие получили. Опять же, поели мясо. Ну, не знаю, некоторые товарищи испили живительной влаги. Нет, нет. Не нет? А, нет, не, они не такие. То есть они не пили... Только нюхали. Только нюхали, да. За каждую рыбку, за каждый хвостик. По закону Если Павловича. Это неправда! Если бы пить, если бы пили, то столько бы не поймали. Если бы пили, столько бы не поймали. И были бы пьяные. Это неправда. Кто ничего не пил. Ни разу. Ни разу. Пьянство уродливо. Иди Как какой она на самом интересном месте?